Да, yeah, so так что я живу скорее на окраине города, и у меня там около двух акров земли, и все они живут там вместе со мной.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 Рад вас so видеть. Всегда, пожалуйста.